Спасибо вам большое, что принимаете участие в нашей сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Кыргызской фондовой биржи за 2022 год. Позвольте мне вам представить участников нашей сегодняшней пресс-конференции. За Андан сорта бизнес компаниял. И чьки АПО жарандарда инвестиция жасап, вэздунашо демилгесин гёторюбоинчэ. Андан сорта карашо елияралык фондл хрынлктарминен тигиз баянушкоинчэ. Жах шартус пирде, мы бол жарлык налкаганда кыргыз фондлубиржасы бол националдык институт катардары Ал эми кетсем, в путь 4, иенджор, кошетку, бул, сода колемы, биржа, да, и к держими бул. Он миллиард, ал миллион, сом, дез, бул, салыште, мало, и кимин, держим бирнчи-лга, кошетку четыр, бул, то есть Бул, 4, Бул, 4 миллиарда, 4 миллионов тысяч был в товарных секторах, 4 миллионов тысяч был был. Андан был, косотка 4, был ушел, листинг-известный Турган, компания Ларден был, капитал Лештарусу, быть в миллион миллионов кадетти индекс мы косвоткучи 1,5 миллиона бүгүн бүгүн индекс пункт болсо а капитал капиталдаштору компаниялардын көлөмү миллиард сомданашта был 1 миллиард доллар да, наш был хруст был бизнес тен джана, где она что инвестиция, что где сапожтам, где что сектор был сектор, экономицерме экономический деловой, озунический, но что, Комшекер сатылып, андан сыртқары шоу негізге товардырдың тизмеси, хрыз фондов биржасынан бекетелеп, бұл кисем, андан сыртқары бұл көмір, цемент, жанам башка, шоу товар чеки заттарын тизмеси бекетелеп, ошол товар, секторға саттықа койсы ол. Одзгорю было, что и бизнес биржа Ей кимминг джерме ей кинчил ужо джанг сектораларн алханда и щал парлып был кабинет министров тараунан джанг постановление чирып был постановление бойнчо шул карди министр тар тараунан шул мамле киттик газдар не екитюрю шу джанг дилдан Тарта, Крыг из фондов Бержасна, я, честно говоря, был в Беринчиден, что бизнес-дики инвестор был в Баллогарде, она четвертая инвестор Ларга. А на нас сэркало, у меня коллега был Маламат Травоинча, Тах было, бизнес ты нашел. инвестиция тарт Бизин Уважаемые журналисты, добрый день. Сегодня Кыргызская фондовая биржа подводит итоги 2022 года. Надо отметить то, что 2022 год стал историческим не только для Кыргызской фондовой биржи, но в целом для фондового рынка нашей страны. В прошлом году вышел указ президента о развитии фондовой биржи и биржевой деятельности в целом. Данную указ дает новый импульс развития в целом фондового рынка нашей страны, так как там главой государства обозначены основные моменты развития фондового рынка. Это, там было отмечено, что фондовый рынок нашей страны недостаточно развит для того, чтобы предоставлять все возможности нашему бизнесу как на внутреннем рынке, так и выходить на внешние рынки. Исходя из этого, глава государства поставлена задача – это Цифровизация всех услуг на фондовом рынке, а также вывод наших национальных государственных компаний на местное IPO, а также содействие выхода их на международное IPO. А также возможность для наших граждан, для приумножения своих сбережений, чтобы на рынке появились ликвидные наши финансовые инструменты в виде акций наших государственных национальных компаний. Тем самым данным указом Кыргызской фондовой биржи закреплен статус системы образования. Национального института. Это дает у нас, нам большие возможности для интегрирования с международными биржевыми площадками. Что же, если вкратце остановиться о показателях, то в 2022 году на торговой площадке Кыргызской фондовой биржи э, совершено 2017 сделок на общую сумму 18 миллиардов 611 миллионов. Это исторические показатели по объему торгов на Кыргызской фондовой бирже. Это практически в два раза больше, чем в 2021 году. Эти показатели демонстрируют понимание бизнеса, привлекать инвестиции понимание именно государства, что новые компании сегодня создаются не в форме государственного предприятия, а в форме открытых акционерных обществ, новые компании проходят процедуру листинга. Это как раз-таки говорит о том, что бизнес стремится именно привлекать инвестиции через понятные прозрачные механизмы на фондовом рынке. А также в 2022 году индекс Кыргызской фондовой биржи достиг отметки 2312 пунктов, это Капитализация листинговых компаний превысила 80 миллиардов сумм. Уже на текущую дату мы превысили капитализацию в 1 миллиард долларов. То есть именно кыргызский фондовый рынок сегодня переживает новый этап, новый импульс развития. Вместе с тем в рамках стратегии развития Кыргызской фондовой биржи до 2025 года биржа станет полностью универсальной биржей. Это говорит о том, что мы в прошлом году запустили такие сектора, как сектор драгоценных металлов, товарно-сырьевой сектор и сектор устойчивого развития. Что же касается сектора драгоценных металлов, нами в сентябре было подписано соглашение с Национальным банком и золотые мерные слитки Национального банка сегодня параллельно также торгуются на площадке Кыргызской фондовой. Бирже сегодня активно ведется работа с департаментом драгоценных металлов. Вот коллега вкратце остановится о деталях данных проводимой работы. Что же касается сектор устойчивого развития, то э, впервые в истории был выпуск дебютных социально-гендерных облигаций по всем стандартам, по международным стандартам выпуска. Это как раз таки, как вы все знаете, последние годы вот, ESG-повестка, повестка устойчивого развития. Также бизнес сегодня активно э, э, выходит э, как раз таки на рельсе устойчивого развития и выпускает новые инструменты. И как раз таки сегодня вот, Zemfira Action, представитель правления Банка Азии, этот эмитент, который вышел с новым инструментом для нашего рынка. Что же касается других показателей, то вышло постановление кабинета министров, теперь две два вида государственных ценных бумаг это 12-месячный ГКВ и двухлетний ГКО, с Нового года будет размещаться на площадке Кыргызской фондовой биржи. Это как раз-таки Министерство финансов, чтобы именно бумаги государства доходили до розничных инвесторов, до иностранных инвесторов, тем самым расширяя круг участников именно рынка государственных ценных бумаг, а также в конце прошлого года вышло именно распоряжение продажи Золото на площадке биржи. Как раз таки сегодня ведется большая работа с департаментом для того, чтобы у ювелирных компаний появилась возможность на биржевых торгах покупать сырье, афинированное в виде, в виде золота. Также хотелось бы отметить то, что в 2023 году вся вот проводимая работа, она... Будет проводиться в таком же темпе. И вот новые сектора, которые запущены на Кыргызской фондовой бирже, они приведут по плану наших работ, что до конца года капитализация листинговых компаний будет расти и дальше, так как очень много компаний сегодня подают именно заявку на прохождение процедуры листинга. Очень много компаний сегодня хотят путем диверсификации привлекать инвестиции, выпуская как классические облигации, как устойчивые облигации. А также в целом понимание бизнеса о том, что необходимо выходить через рынки капитала привлекать инвестиции, влечет именно за собой то, что именно рынок ценных бумаг, фондовый рынок нашей страны сегодня вот именно живет новым импульсом развития. Спасибо. Спасибо большое. Как сегодня отметила во время своего выступления Медета Кобекович, на Крымской фондовой бирже в 2022 году было запущено два сектора. И второе – это товарно-сырьевой сектор, в которых в этих секторах были отмечены определенная активность и заключены сделки по многим продукциям. Более подробно об этом расскажет Аида Чудулова, вице-президент Кыргызской фондовой биржи. Добрый день, уважаемые журналисты. Хотелось бы немного затронуть сегодня новые направления Кыргызской фондовой биржи в рамках сектора драгоценных металлов и товарно-сырьевом секторе. Как было сказано, у нас в сентябре 2022 года был запущен сектор драгоценных металлов. Было подписано в июле этого года соглашение с Национальным банком и Кыргызской фондовой бирже об организации торговли золотыми слитками на торговой площадке Кыргызской фондовой биржи. И теперь ежедневно на торги Кыргызской фондовой биржи выставляются золотые мерные слитки массой от 1 до 100 грамм, где любые желающие могут покупать эти мерные слитки и участвовать в торгах на Кыргызскофондовой бирже. Вот. На сегодняшний день торговым инструментом по драгоценным металлам выступает у нас золото и серебро в виде афинированных мерных золотых слитков, в виде афинированных стандартных золотых слитков и афинированных драгоценных металлов в нестандартной форме. Хотелось бы также отметить, что нами была проведена большая работа с департаментом драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской республики, с которым мы отработали и подписали соглашение о реализации драгоценных металлов на площадке кыргызско биржи. биржа. И значит, 16 декабря 2022 года у нас... Вышло также постановление Кабинета министров Кыргызской республики номер 700 о реализации драгоценных металлов на торговой площадке Кыргызско-фондовой биржи. Данный документ имеет цель развитие отечественного рынка драгоценных металлов и совершенствования механизма реализации драгоценных металлов через биржевые торги. Участниками в секторе драгоценных металлов на сегодняшний день могут быть... Это в соответствии с нашими правилами биржевой торговли могут быть Национальный банк Кыргызской Республики, Департамент драгоценных металлов, брокерские компании, коммерческие банки и иные лица, которые стали на специальный учет в Уполномоченном государственном органе в лице Департамента драгоценных металлов. То есть, если кто-то хочет торговать, то он должен обязательно встать на специальный учет в департаменте. И если это физическое лицо, которое хочет купить золото, то он должен обратиться через брокерские компании или коммерческие банки, которые у нас заключили договора на участие в торгах. На сегодняшний день у нас семь участников торгов. Мы проводим дальнейшую работу по заключению договоров с участниками торгов по сектору торговли драгоценными металлами. И надеемся, что именно торговля драгоценными металлами на Кыргызской фондовой бирже даст новый уровень развитию отечественного рынка драгоценных металлов, и в том числе поддержки ювелирной отрасли Кыргызской республики. Что касательно товарно-сырьевого сектора, то за отчетный период 2022 года у нас было проведено 6 сделок с товарами, такими как сахар и миласа-свекловичная на сумму более 776 миллионов сомов. Были внесены соответствующие изменения в правила биржевой торговли товарно-серевом секторе, и Кыргызско-фондовой был же также утвержден перечень товаров, которые могут реализоваться через нашу площадку, куда входят 75 видов наименования товара, в том числе в которую входит пшеница, рожь, ячмень, бензин, э, цемент, э, э, этот, авиакеросин. Вот. И э, кто может участвовать в товарно-сырьевом секторе, э, в торгах, это могут быть биржевые брокеры и биржевые дилеры. Кто такой биржевой брокер? Биржевым брокером у нас могут выступать юридическое лицо, которое... Э, Занимается предпринимательской деятельностью и создан в организационно-правовой форме как ОСО или акционерное общество. Биржевым дилером могут быть любые юридические лица, это резиденты, нерезиденты, которые занимаются предпринимательской деятельностью. И физические лица, резиденты и нерезиденты, которые тоже занимаются предпринимательской деятельностью. На сегодняшний день в этом секторе у нас заключено 11 договоров, среди которых являются это производственники и брокерские компании. И, естественно, если кто-то хочет купить какой-то товар или продать, то может зарегистрироваться на площадке фондовой биржи, заключив с нами договор, либо через брокерскую компанию купить какой-либо товар или выставить его на торги. Естественно, в соответствии с нашими правилами у нас расписан регламент торгов, как проводится допуск биржевых товаров к торгам, и кто может торговать. и Также описаны все методы торгов, которые сейчас Кыргызско-фондовая биржа предоставляет для того, чтобы торговать товарами сырьем на нашей бирже. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, Айда Мазанна. Как отметили коллеги, одним из значимых событий еще одним значимым событием в 2022 года стало то, что одна из листинговых компаний в «Анказии» выпустила впервые э, социальные гендерные облигации. Что это такое, с какой целью это было сделано и что это может принести кыргызской экономике, расскажет э, председатель правления Банка Азии Атакишева, Земфира Акишевна. Вам слово. Добрый день, все. Что такое гендерные облигации, почему мы стали первым эмитентом? Э, мы живем все, как вы знаете, да, в изменяющемся мире, и, естественно, каждый из нас задумывается о том, что достанется в наследство нашим детям, нашим внукам, каково будет жить нам завтра, сегодня. И поэтому одно из таких больших направлений сейчас развития во всем мире – это же компоненты Из них мы выбрали именно социальную направленность, которая направлена на женщин, которые занимаются бизнесом. Мы предоставляем еще один дополнительный инструмент на нашем рынке, чтобы наши женщины-предпринимательницы развивались, для того, чтобы поднимали свой бизнес, не были зависимыми ни от кого. При этом мы еще и исполняем 17 целей устойчивого развития, их 17, из них 5 мы участвуем именно этой программой. Сами гендерные облигации это направлено на ответственных инвесторов, которых мы призываем чтобы они покупали наши облигации, для того, чтобы эти полученные средства мы дали размещали нашим женщинам-предпринимательницам э, Кыргызстана на развитие бизнеса, на э, э, развитие услуг, которые входят в здравоохранение, наше и обучение и, и, и, и так далее. Да? Вот, э, первая миссия для нашего рынка, мы считаем, она не очень большая, это всего лишь 82 миллиона сумм. Они были, старт был дан 18 ноября 2022 года. Срок эмиссии 3 года у нас под 12% размещения. Для того, чтобы стать эмитентом этих гендерных облигаций, мы подготовили ряд документов согласно требованию нашего Госфинадзора и согласно требованию Международной ассоциации рынка капитала. Мы прошли верификацию международной компании GFC «Астана», это центр зеленых финансов, которые подтвердили, что наш проект соответствует всем целям устойчивого развития. В мае мы подписали меморандум с GFC Астана, в июне мы подписали с фондовой бирже декларацию о приверженности этим целям и, как я уже сказала, подготовлены были ряд документов, мы прошли одобрение госфинадзора и вышли на этот рынок. На сегодня у нас продано уже облигации на 29%, это 24 миллиона с лишним. Среди крупных наших облигационеров являются первые – это частная пенсионная компания «Кыргызстан», три страховых компании – это «Джубили», «Кыргызстан», «НСК». И в январе месяце с нами подписала договор Российско-Кыргызский фонд, который... На выкуп облигаций дал 12 миллионов. Всего количество облигационеров на нас 46. У нас получилось, как нам сказали, что это народные облигации, то есть у нас больше частных лиц, которые приобрели как мелкие суммы, так и крупные. Поэтому и в сегодняшнем своем интервью я призываю, чтобы ответственные инвесторы, которые должны найти среди нас, все-таки участвовали в нашей компании этой, да, по выкупу выкупу наших облигаций для того чтобы мы дали еще один дополнительный инструмент нашим женщинам предпринимательницам для получения ресурсов на развитие своего бизнеса. Когда женщина свободна, естественно это свободно становится ее семья, ее дети и все ее окружение, потому что женщина в нашей жизни играет очень большую роль, как вы знаете. Далее я вкратце еще скажу, что кредиты будут размещены под 15%, тоже сроком на 3 года. На сегодня уже у нас выдано порядка 10 миллионов. Вот, и в ближайший месяц-два мы выдадим оставшиеся деньги. Есть заявки, есть заявки от швейных от швейников от предпринимательницы, которая развивает свой хостел и на услуги. Спасибо большое, Зенфир Если есть вопросы, мы готовы ответить. Спасибо. У меня фонд у биржи СНД, стратегия компании, ладаксанер, комдур, сатлат, бұл, мисталы, шоу, бұл, Телеком, аэропорт Манас, что энергокомпания Ларнакс Ларн барсатлат. Андан вот, сарткайру, ша актрху гундюрушу, джеке компания Лардун аксасиджан а облигацияларсы, биржа сатка чыгару күйиду. Було шол Азербайджан айтпеткендей, було сатсалды биринчи дебютту гендерин а облигациянымненчүнүрет. Було шол Кыргызстан, шол эллера капитал рынагына, облигация бул башка проект мисал была гендерник облигация бул саты алган инвесто болар шу инвестор, инвестор ошону колдо булдан түшкөн инвестицияларды шу бизнес ишкерлерге оошло бизнес өнніктүргө бер үчү жақшартта кредит болып дан сырткары бүгүн күгүнө шуол президентен жарлыы боюнча шул бизнес ыргыз фонду рынықта ликвидд аксыларрын саны аз үчүн шуол биз жақшы іштеген намлекеттік акционерды коомдорду ички ipo -а чырып шу биізе жарандардан, озундиношо ахтасунгою итуго, жакша турбту, аксаларга инвестиция, жасап, озундино финансал савату, он жагоролотоб, андан серткало, шо бизин кампаниялар инвестицияношо четчирде низде виле, шо Кыргызстан ичинде неле, шо абалуга жас чагар бини сатарт Неизвестно, я не знаю, что Кригстанга, Келиши, И мне догадалось, что фонд аз они вышли, благодаря Ирию, стратегия Тандап тартып Эми, неизменно ли, Биржа Санда, без динамика, на Курсок-Месала, да? пошел ли э, Берейкуч э, компания. Э,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 Анна Серткара была, аксанердоком, электрический, электрический станциал, станция, аксанердоком, бар, автомаш сегстайн, аксанердоком, бассовый сектор, да. Были эминены, кто сеткуит, был, негизнены, был, негизнены, был, негизнены, был, негизнены, был, негизнены, был, был, негизнены, был, негизнены, был, негизнены, был, Мисалы, ошелор, Чарльга, Наксас, Бешу, Сексанга, Гойцев, Джиллана, Башан, бас Башан, Башан, Башан, Башан, Башан, Башан, Башан, Башан, Башан, Башан, Башан, Башан, Башан, Башан, Мисал Кыргызстанда эмнеге ири Алар, что биржа АЧРИП, рынок оценка, ба албай, такой репутации. Биржа АЧРИП, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, бас баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, баалбай, Биржа ⁇ Ачхару ⁇ миллиард оценок ⁇ Ардава ⁇ Ошело для Казахстана ⁇ Олько Сенде ⁇ ошело для Каспи, ошело для Казахпрома, ошело для Халлекбанка, ошело для Казахстана ⁇ Фонд рынка ⁇ Лондон ⁇ Фонд рынка ⁇ сначала. Верял фонд рынка, инвестировал стартап к Элиаралх Биржа. Особенно, что рынок, такая оценка с Налганда, была хорошая. Миллиард долларов ⁇ Артык оценка алшнда. бизнес, ошол эле тармакта бизн жаксштеги наомлекет кампаниаларда биринчи учурда ичкай ПО Хыргыс фондл бир андан сыртқары, площадка а, на Азербайджане а, вот, динамика, на Азербайджане тоже была. Облигациях без гоюнчего слушай, сатолган байкады. А я имею а, без а, статистики на харапқорсок, якимин а, джермейкинчидилы, енг башқы инвесторлар бизди да. Жарандар, а, сатолган, облигация алган сатқан алгандардын башқы тоқсан Джеки Джорандар инвесторы, которые бизнес Кыргыз фондларында ка. Емни булардин сан нәштүрүшүчүн бир эле тармаг вар, бувашо бизнукомшоюлкада гоюле жакшыштыкен кампаниялардошо АИПОга тариқка АИПОга тар Кыргыз фондларында ка чарсак бизнукошу бүткүл Кыргызстанда бир эле Бишкекемиз, бир эле Чонгиришараларемиз, бүткүл региондорошо ички АИПОга кадышса, Джеки саны Дары осмоктар. Мисалы, Башка моблекеттерді Джек Инвесторланды саны 10 болып, Андан Сырткар Ошанты, Ички Жақшы Кампаниян Чығарса, Бирели айпио Ички Инвесторланды саны азыр, Башка, Безын қоңшы моблекеттерді Джек саны 1 млн ашты. Везде ле ошо жолмен барсақ, Безын Джек а скажите, пожалуйста, а вот с чем связано э, практически ежедневное то повышение, то понижение акции, как нас? И, и вообще вот э, по прогнозам, как это, перспективно? Если вот... складывается, складывается, да, вложение. Здесь я в целом хотел отметить то, что мы не можем рекомендовать да, в какую-либо ценную бумагу инвестировать. В целом мы можем провести вот как раз в связи с чем растут или же понижаются стоимость акций. Здесь на самом деле на вторичном рынке как раз-таки, когда по одной и той же ценной бумаге часто торгуются, то это повышает ликвидность самой ценной бумаги. Это означает то, что мы сегодня купили, также мы можем завтра продать. И в зависимости а, а, понижения или повышения цен растет от чего? А, Выходят ежеквартальные отчеты или годовые отчеты, где как раз таки инвесторы, советуясь с брокерами или сами, могут провести анализ, какую прибыль получила компания. В зависимости от этого можно рассчитать, на, на какую сумму дивидендов можно рассчитывать. Исходя из этого, растет интерес. Бывают приятные прогнозы о том, что вот инвесторы пришли в данную компанию, то интерес, естественно, растет и стоимость акции растет. Или же наоборот, если финансовые показатели компании от отчетов падают, то инвесторы стараются продать, потому что они не ожидают получения дивидендов или прироста стоимости акции. И чем больше... Компании, чем больше инвесторов будут вот таким образом торговать между собой, тем больше вот как раз -таки движения будут на рынке. Плохой рынок, когда ничего не растет или не падает. А рынок как раз-таки ежедневным он должен жить, и граждане или там, торгуя между собой, как раз-таки, растет вся ликвидность именно в аксах. Просто очень интересно обывательские. Вот сотрудники непосредственно фондовой биржи. В какие акции, в какие компании вы вкладываетесь, если вкладывать? Вот очень интересно. Можно? Ну, Кыргызская фондовая биржа, во-первых, купила наши облигации, одной из первых компаний. Причем не только сама Кыргызская фондовая биржа, но и ее сотрудники также поучаствовали. Спасибо большое. Знаете, Кыргызская фондовая биржа это биржевая площадка. И здесь, как раз-таки, наши инвесторы, которые желают купить или продать ценные бумаги, непосредственно консультируются у брокерских компаний, у брокеров, которые как раз-таки советуют, дают квалифицированные советы по инвестированию или по продаже, покупке акций. А мы, как биржевая площадка, предоставляем возможность для брокерских компаний торговать, а также информировать наше население, а также средства массовой информации о проводимой работе и о сделках, которые каждый день совершаются. Исходя из этого, если вы желаете стать инвестором на нашем местном рынке, вам необходимо в первую очередь посмотреть на официальном сайте Кыргызской фонда биржи, какие брокерские компании зарегистрированы, какие наиболее активно торгуют, и непосредственно связаться с брокерской компанией и начать путь инвестора. Спасибо. Если нет вопросов, мы благодарим всех за внимание и завершаем сегодняшний пост Всем спасибо. Спасибо большое, что уделили время, пришли.